На Великобритании надвигается шторм, обещающий разгром западного побережья. Ураганы Ли и Мария сольются в Атлантике и обрушатся на Великобританию в начале октября 2017 года. Сильные штормовые ветры и проливные дожди, скорее всего, приведут к хаосу по всей стране, когда инфраструктура столкнется с серьезными нарушениями. Последние погодные модели показывают, что ураганы Ли и Мария находящиеся в настоящее время у восточного побережья Соединенных Штатов, сольются в середине Атлантического океана, чтобы сформировать новый шторм огромной силы больших размеров. Ли и Мария – ураганы первой категории. В настоящее время ветер циклона достигает не более 90 км в час. Компьютерный прогноз модели движения штормов показывает, что на этой неделе Мария и Ли сольются, тем самым сформировал двойной новый супершторм который сразу же сделает крутой поворот на северо-восток, на Ирландию и Британию. У Британии и США есть отдельные системы для обозначения осенних штормов. Поэтому, когда Мария или достигнет Великобритании от один шторм, он получит имя Прайм. Элеонора Белл, синоптик Лизер Компани, говорит так. Мы ожидаем, что Мария сделает разворот через Атлантику, прежде чем присоединиться к ней, тем самым свалирует область низкого давления. Уже с первого октября в Великобритании начнутся проливные дожди, сильные порывами ветра. Это будет очень неспокойный период для всей Великобритании. На данном этапе нам сложно сказать, где будет видно наибольшее влияние циклона. Скорее всего, Брайан затронут в основном север и запад. но ливни и штормовой ветер будут наблюдаться везде. Слившись и проделав долгий путь через Атлантику, ураганы Ли и Мария могут потерять мощность, и в Британии придут только их остатки. С другой стороны, теплые потоки тропического происхождения, которые присоединятся к браме по дороге, могут дать ему большую силу. В таком случае его приход будет шоком для всей Великобритании. Ближайшие события в октябре и ноябре. 12 октября ждем астероид 2012-TC4, который приблизится к Земле на расстоянии в 50 тысяч километров, как мы знаем, наш экватор 40 тысяч а диаметр его от 12 до 30 метров. А в ноябре произойдет парад планет, волшебные по своей сути события текущего года. В ночном небе России можно будет увидеть, как шесть планет выстроятся в одну линию. Необычное небесное явление происходит с периодичностью не чаще, чем в 150-160 лет. В последний раз красивое зрелище люди наблюдали 35 лет назад марте 1982 года. Только спустя 144 года, а именно зимой 2161 года, состоится новый полный парад планет. На парад планет в 2017 году соберутся Венера, Марс, Сатурн, Земля, Меркурий и Юпитер. Каждый из небесных светил одарит нас своей благодатью. Меркурий поможет преодолеть преграды на пути к финансовому благополучию и даст новые идеи для расширения бизнеса. Юпитер задаст позитивное настроение и ощущение реализации собственных деловых возможностей. Сатурн даст подъем восприимчивости и поспособствует обострению интуиции. Шестое чувство поможет выбрать верный жизненный путь и найти оригинальное решение данной проблемы. Несмотря на то, что Марс и Венера скроются за контурами более могущественных планет, их влияние на людей также возрастет. Так Венера увеличит сексуальную притягательность женщин и позволит им действовать более раскованно и решительно. А вот Марс даст мужчинам шанс добиться желаемого успеха активными действиями. Главное – соблюдать во всем меру и не торопить чрезмерное события. Воспринимайте грядущий парад планет в ноябре месяце как подарок Вселенной и смело выходите на новый уровень жизни. Всем удачи!